Еще один сложный сезон за океаном для меня, в плане не нагрузки, а в плане закрепиться в составе, показывать стабильное время и прочее. Команда была новая, имею в виду, что произошла перестройка в команде, поменялись множество игроков, тренер, менеджер, все, все было новое. По идее, должен был быть шанс зарекомендовать себя и как-то влиться, влиться в систему. Вот. Но не случилось так. На фоне так, моей полу, полуработающей руки я подвернул ногу вот. и восстанавливался от повреждения ноги. Еще не тренировался, ничего не делал, и меня позвал, позвал менеджер и тренер к тебе в кабинет. они сказали, Слава, у нас тут тяжелая ситуация, нам вот мы на грани плей-оффа, и нам нужно срочное усиление, так как сроки твоего восстановления под вопросом а оставалось, по-моему, день или два, или три до, до закрытия трансферного окна. Вот. Поэтому они приняли решение поменять меня на кого-то другого. Очень тяжело сидеть, на самом деле. Мне это говорили когда-то, я этого не понимал, но изнутри когда сидишь, одна игра за одной проходит, и, и ты вне системы, ты просто наблюдатель, оно давит, очень сильно давит, поэтому, когда я услышал эту новость, я не могу сказать, что я супер расстроился, потому что ну, так бы я еще бы просмотрел пару игр, а так так хоть будет шанс, появилось время заняться своей рукой. Я сначала вижу ситуацию, ну, как логически, я думаю, О, супер. Все, начался сезон вообще без вариантов.